Maybe. Во время съемок первого фильма «Голодных игр» на площадке была так называемая банка с ругательствами. Когда кто-то матерился, то жертвовала эти деньги в банку. Поговаривают, что Дженнифер Лоуренс потратилась больше всех. Добро пожаловать на восьмые «Голодные игры», то есть восьмой выпуск «Культа». А мы начинаем! Четырех религий мира Бог предстает в своем свете, а народов, о которых мы мало знаем, еще больше, чем сущности Поднебесного. Выставка фотохудожницы Ольги Мичи со жившими картинами появилась и в Казани. Подробности у Адели. Изображение народов Африки, Азии, Севера, а также маски цивилизации. Именно эти работы и артефакты можно увидеть на выставке Ольги Мичи. Давайте же вместе взглянем на необычную выставку и попробуем понять культуру разных народов. На выставке представлено два проекта – «Лицо божества» и «Уязвимые». Проект «Лицо божества» включает работы, которые раскрывают использование маски в жизни человечества. Маски – это отражение уклада жизни народов, которые вынуждены приспосабливаться к современным условиям мира. Проект уникален не только своей темой, но и тем, что нам предлагают посмотреть на картины через приложение, которых оживляет, а это очень интересно. Приложение называется Deity's Likeness – Лицо Божества. С помощью него статичная картинка начинает поворачиваться и двигаться. Проект «Уязвимый» посвящен теме сохранения культур народов Африки, Азии и Севера. Он состоит из трех блоков, каждый из которых показывает народности, их традиции и особенности жизни. Также посетителям представлены артефакты, которые были подарены художнице коренными жителями различных регионов мира. Проекты представлены в галерее современного искусства. Яркие портреты и необычные предметы – все эти работы можно увидеть именно на выставке Ольги Мичи. Посетить ее можно будет до 5 июля. Осенью и весной я хожу в ботинках с принтом «Шизофреник». И знаете, в автобусе очень интересно наблюдать за реакциями людей. Они изображают весь спектр эмоций. Кто-то, вероятно, хочет себе такие же, а кто-то записывает меня в Африке. Алия узнала, что людям нравится носить. Мы много раз говорили о трендах, а теперь давайте узнаем о модных табу-казанцев и одежде, которую они никогда не наденут. Какую одежду бы вы никогда не надели и считаете ее антитрендом? Я никогда бы не надела э, брюки низкой посадки. Платье. Такой одежды нет. Я могу и в костюме единорога выйти. Трендовая, которая идет сверх прайс. Я надела облегающие кожную одежду. Обтягивающие белые брюки. Ну, на себя любую. Женскую одежду, наверное, а на нее... Шапку с помпонами. Не было такого случая, чтобы я сказал, такую одежду я никогда не одела. Каждому поколению своя мода. А он говорить, да? Женскую. Почему? Потому что я мужскую люблю ходить. А, женскую. С рынком. Что такое с рынком не так? Лучше пойти в секонд Hand. Худя. Почему? Я не люблю это. У меня спортивное, большое все. И все это носят. Никогда не надел на себя классическую одежду. Почему? На мне остался очень сильный отпечаток после школы. Хай ухай, я оператор этого выпуска. Вот мы зашли в известный магазин. Как можно носить вот это? Вот это! Сегодня мы выяснили, что не нравится людям в одежде. А я вам скажу: не судите, да не судимы будете. Весна наконец-то пришла, солнышко греет вашу черную одежду, а это значит, что самое время выйти погулять. И как же прогулка без фоточек? О красивых местах Казани расскажет Полина. На улице наконец-то потеплело, а значит самое время разнообразить ленту яркими солнечными кадрами и устроить прогулку по любимому городу. Например, можно завернуть на улицу Тельмана и проникнуться атмосферой Старой Англии. Локация популярна среди блогеров, особенно тех, кто интересуется стилем Дарк Академия. Также стоит прогуляться до улицы Касаткина и обнаружить очень стильное и фотогеничные здание. Локация пользуется популярностью среди свадебных фотографов, да и просто любителей стильных фотографий. Но если хочется более сказочной атмосферы, то стоит заглянуть на одну из построек на габдуллу рядом с набережной озера Кабан. Здание похоже на сказочную избушку, что непременно будет выигрышно смотреться в ленте. ваша лента, несомненно, будет наполнена яркими солнечными кадрами, которые точно поднимут настроение и вам, и вашим подписчикам. На этом выпуск подошел к концу. С вами была Анастасия Афонина. И пусть удачи всегда будет с вами. В главных ролях. Темный человек. Культурный человек. Хороший коп. Сонный аксолотль. Книжный червяк. Тот самый импостер. Плохой коп.